Семь тонких тел делится на три сферы основные. Физическое эфирное астральное астральные тела в совокупности составляют функцию подсознания. Каузальные, будхиальные и атмические тела в совокупности составляют функцию сверхсознания. Посерединке находится ментальное тело. и Его местоположение в структуре сознания и определяет и его функции, и его назначение, и его возможности. Закон равновесия, который присутствует в этом мире, основополагающим фактором, влияющим абсолютно на все, говорит, что и в сознании человека тоже должно быть все соответственно. А именно количество информации в его сознании должно быть равноценно количеству энергии, которое он может переварить и в этот мир дать, и наоборот. И регулирующую функцию именно этого качества выполняет именно ментальное тело. По сути, это его основная и единственная функция заниматься регулированием сверхсознания и подсознания по различным совершенно параметрам. Во-первых, с точки зрения баланса энергии и информации. Не может быть человека энергии больше, чем он сможет употребить на дело то есть на информацию. И соответственно информации в его сознании не может быть больше, чем энергии, чтобы эту информацию он тоже мог, мог употребить на дело. И вот эту вот функцию обязаны выполнять ментальное тело. В какой форме это происходит? То в форме просто элементарного знания об окружающей реальности. И это знание будет именно в таком виде и в таком объеме, которое достаточно, необходимое и достаточно для выполнения этой простейшей функции. Жесткая картина мира, которая присутствует в сознании у человека, она как раз и обусловлена этим качеством. У него либо энергии мало, либо информации мало. Сначала разберемся с причинами энергии. Да, мы, собственно говоря, с этого с вами и начали наше обучение. Освобождали свои энергетические тела от запретов давать энергию выше. Запрет Давать энергию выше, прежде всего, связано со страхом, потому что дать энергию в ментальное тело и выше, это означает возбудить в себе страсть к познанию, страсть узнавать чего-то новое, что-то изменять в своей структуре. А в подсознании, как правило, всегда есть факт, некий сдерживающий элемент, который говорит о том, что энергию не надо давать больше, чем того требуется. И Функцию это опять же выполняет ментальное тело. Оно создает для нас такую удобную картину мира, которая не требует большего количества энергии, которая рекомендует нам ходить по проложенным маршрутом, гарантированным в нашей жизни, не создавая себе новых маршрутов и, соответственно, не выискивая себе новых препятствий. Потому что про любой процесс познания он связан с умением выискивать препятствия в окружающем мире и обладанием навыка их преодолевать. Когда человек ходит по накатанной, соответственно, у него таких потребностей не возникает. А, соответственно, не возникает и потребность у подсознания отдавать должное количество энергии на процессы развития своего, своего информационного пласта. Подсознание довольно, астрал спит, эфирка тоже не бодрствует, в общем, все спят. Человек находится в спящем состоянии, так в спящем состоянии и живет. Но в сверхсознании тоже идут некие процессы, которые требуют о том, чтобы человек как-то реализовывал информацию, которую он получает с уровня сверхсознания, он тоже как-то реализовывал в его в окружающем мире. И если процессы, идущие и кураторы, стоящие на уровне сверхсознания, видят, что объект под названием человек эту функцию не выполняет, то есть информация ему дается, а он никуда ее применить не может во вполне объективном причинам, эта информация будет у него точно также же урезана, ограничена, выполняет это действие обратно ментальное тело. Оно выстраивает такую картину мира, которая вполне удовлетворяет сверхсознание и не пропускает через свои фильтры ту информацию, которая может сознанию повредить. Это происходит так в жизни индивида, у которого состояние я есть мне выражено вообще. То есть у него, я его, находится где угодно, только не на том месте, на котором ну, надо. Да? Спроси такого человека, кто ты есть такой в этом мире. Он будет говорить все, что угодно. Я врач, там, я папа, я мама. Да? Выполнять какие-то свои социальные функции, да? отождествляя себя как личность, себя как социальная личность. И тогда его точка сборки, точка фиксации внимания будет расположена аккуратно на том тени, которая будет специально подогревать эту версию. То есть ментальное тело найдет энергетические аналоги, в Астралии, в эфирке, в физике, которая будет говорить, что я это женщина, я это доктор, я это там, мама. Да? То есть он найдет себе те обозначения ⁇ я ⁇ которые абсолютно соответствуют его сознанию. В этом состоянии ⁇ я есть ⁇ в процессе не участвует. Как только ⁇ я есть ⁇ начинает участвовать в процессе, оно обязано внести определенные изменения в такую постановку вопроса. А, соответственно, внести изменения в пространство ментального тела. Что-то там в консерватории-то надо подправлять. Потому что там же лежат все эти шаблоны, там же лежат эти автоматические выбросы, кто я такой. Мы же не задумываемся, как правило, над этим вопросом. Да? Спрашивают, спрашивает, вы кто, я Вася Петров. Что стоит за этими словами? Это то, что на ментале прописано как удобный, вполне удобоваримый в обществе шаблон. Имение, иметь шаблоны в ментальном теле, это всегда удобно. Во-первых, это крайне экономит время. Во-вторых, ты не задумываешься, то есть, опять же, не тратишь энергию и не перебираешь информацию в своем опыте, чтобы дать ответ на какой-то определенный простой вопрос, чтобы совершить какое-то простое действие. Но в каждой выгоде всегда есть и обратная сторона, особенно когда эта выгода становится, ну, скажем так, неосознаваемой, непонимаемой самим, кто эту выгоду пользует. Потому что выполняя какое-то одно определенное действие, давая какие-то определенные шаблонные реакции окружаю, на, на, на окружающий мир, сознание в конечном итоге привыкает, что жить по шаблону достаточно удобно. И инерция сознания не позволяет прекратить это традиционное движение, которое было прописано, запрограммировано в самом начале, так как удобно в обществе. И даже бывает, что при всем желании, особенно когда у человека возникает хоть какое-то малейшее понимание сознания, оно просачивается в мозг и начинает что-то там какую-то свою вредоносную деятельность, да, вредоносную свою деятельность начинает для того, чтобы дать человеку дополнительное количество информации, что ты не только то, что описано реальностью. После 40 лет у него, как правило, уже недостаточно того количества энергии, чтобы взять и нажать на тормоз, ручку справа до отказа вверх. Ну не хватает, уже сил нет, бывает, бывает, но как правило в большинстве случаев люди предпочитают так и идти по накатанной проблеме. Наоборот, бывает у тех, кто все таки сумел поднять свою точку сборки чуть-чуть повыше ментала. Вот там да, там вариант есть. Те, кто находится на астрале или на любых уровнях подсознания, там вариантов нет. Они просто не понимают слова. Есть эффект? Нет. Я скажу, когда можно. Есть эффект, когда человеческое сознание слышит слова, которые оно не способно распаковать не тем способом, который прописан в сознании. Оно эти слова просто выкидывает из своего понимания. Оно их не слышит. Иногда спрашиваешь у человека, вот ты слышал, что я тебе сейчас сказал? Да, что? Повторить? Нет. Повторить уже не можем даже приблизительно, потому что нет аналогов в ментале. Ментал устроен таким образом, что оно прежде всего ищет аналоги в окружающей реальности, из того, что у него в нем есть, записано. Функция ментального тела, она должна зеркально отражать окружающую реальность, ту, которую индивид сумел сформировать на уровне подсознательного восприятия мира и на уровне сверхсознательного восприятия мира. причем эти два фактора ни в коем случае не должны противоречить друг другу по закону. Принцип равновесия. Если он на, человек на уровне ощущений испытал какие-то большие жизненные приключения, но на уровне сверхсознания есть ограничение на право пользоваться этой информацией, то через какое-то время свои приключения человек торжественно забудет и даже не вспомнит. И напротив, если на уровне сверхсознания есть программа информации о том, что опыта должно быть много и приключений в жизни должно быть много, а подсознание еще пока не дотянуло, то есть ну, не успело оно, да, то он себе с большим удовольствием все это дело нафантазирует, исключительно для равновесия. Это закон сознания, здоровое сознание, принцип равновесия держит всегда. Для того, чтобы сверхсознание и подсознание в реале уравновешивали друг друга, а не только в фантазийном смысле, и не только в смысле внедрения эгрегориальных систем, для того, чтобы твой активный жизненный опыт как-то слегка поумерить к старости лет, да, чтобы ты помнил только то, что надо помнить, а что не надо не помнил. Для этого существует система ⁇ Я есть ⁇ которая единственная имеет право регулировать, что индивид помнить должен, а что индивид помнить совсем не обязательно. И вся прелесть структуры ⁇ Я есть ⁇ информационной структуры под названием ⁇ душа ⁇ заключается в том, что для нее... Никакой опыт не является неценным. Для нее всякий опыт ценный. И человеческий, и нечеловеческий, и придуманный, и реальный, и фантазийный, и нефантазийный, и опыт победы, и опыт поражений. информационной структуре я есть, нужно все. А вот сознанию нужно не все. И в, в какой-то момент они обязательно вступят в конфликт. Социальное сознание будет говорить о том, что нам этого не надо. Нам этого опыта не надо. Потому что мой здравый смысл, мой умудренный жизненный опыт будет говорить, что если ты сейчас будешь переживать не те состояния, участвовать не в тех событиях, испытывать не те желания, то, скорее всего, со структурой сознания что-то случится. Причем системные нарушения, какие-то такие системообразующие, очень серьезные нарушения могут быть. И если ментал сформирован жестко, если он очень силен а я есть развита как раз не очень сильно, то ментальная структура очень даже может все это дело перекрыть. Она может оказаться сильнее. Вот наша с вами задача на этом курсе сделать так, чтобы сильнее она не была. Она должна быть, но она должна стать инструментом. инструментом, Потому что совсем мягкий с ментал это идиотизм. Ну, болезнь есть такая, идиотия называется, да? когда человек ничего не понимает когда он не может оценить адекватную реальность. В такое состояние мы, безусловно, впадать не будем. При этом ментал тоже не должен быть жестким, потому что жесткое ментальное сознание будет выступать в качестве держиморды такого, да, тупого абсолютно, который не даст пропустить новую информацию в сознании. Таким образом, оно должно быть нечто средним, то есть удовлетворять принципу равновесия. Оно должно по воле. Вашей становиться жестким, когда надо, и по вашей же воле прекращать быть таковым, когда вам это не надо. Вот это и есть разумное ментальное тело, которым, не которое управляет вами, а которым управляете вы. Потому что вы уже не есть то, что принято считать в социальном мире. Да, вы уже не просто Вася, не просто доктор, не просто женщина, не просто мама, это одна из функций, которую вы выполняете. Я думаю, что вы к этому моменту уже это понимаете. Так? Пока все понятно, что я объяснила? Это наша сверхзадача, которую мы себе, которую мы себе ставим. И этой сверхзадачей мы будем достигать последовательным преображением, то есть последовательной цепочкой шагов, простого к сложному. Если даже вам покажется, что мы делаем что-то нелогичное, помните, оценивает это ваш ментал, который, имеет свои представления о логике. Да? Мы с этого момента договариваемся, что мы нашему менталу больше не верим. Не верим мы ему больше. По... Да. Да. Во-первых, мы ему не верим. Почему? Потому что ментал, извиняюсь, проститутка, он живет по принципу и вашим, и нашим. Он готов лечь под кого угодно, лишь бы сохранить принцип равновесия, но служит он не тем хозяевам. Он обязан служить в структуре Я есть, а он служит либо подсознанию собственным страхом, ублажая их, либо сверхсознанию, эгрегориальным включением, ублажая их, а должен работать совсем на другую силу. И вот нам с вами нужно его будет перевербовать, перекупить, перепрограммировать, то есть сделать с ним что-то такое, что до сих пор он делать не умел. А если умел, то только в период, скажем так, величайшего человеческого счастья, которое мы когда-либо испытывали, и это было нечасто. Да, потому что счастье это минуты, в лучшем случае часы, а никак не вся жизнь. Функции ментального тела действительно вот такие дипломатические. Да? В, лучшем, в лучшем случае он умеет договариваться, в худшем случае он выступает, как уже было сказано, по принципу держи морды, убить одного, заткнуть другого, вроде бы все притихли, но значит всю жизнь продолжается. Но свою функцию он при этом выполнять не должен, потому что ментальное тело должно по своим функционалу полноценно, в полном объеме, максимально ярко и подробно описывать окружающую реальность. Это то, что оно должно делать для вас лично. Оно выполняет эту функцию, но выполняет ее плохо. Не контролировать, описывать. Не контролировать. Пока оно сейчас как раз именно контролирует, то есть оно взяло на себя несвойственные себе функции. Оно контролирует. Оно, безусловно, будет все контролировать, потому что точка сборки выше ментала не поднимается. Соответственно, верхние слои сознания, сверхсознания вами не контролируется. А соответственно, ментал становится царем богом и воинским начальником. Это представьте себе, что есть предприятие, вся верхушка предприятия поехала на канара и оставили. Вместо себя секретаря. Руководи, деточка, предприятие, ну, деточка и пошла руководить. Да? Что она там на руководить? Получается, что вся энергетика доходит до, него, до ментала, а он, он и уже ею распоряжается и так, как может. Да. Как хочет, так а информация, если до него и доходит, то она им неосознаваема, она доходит на до него сверху только в качестве директивных систем управления. Делай так, ты не спрашивай почему. Иди туда -то. к сожалению, не тупые, это, это тупостью не назвать. Да, это, это зашоренное сознание называется, да, когда оно отказывается пересмотреть свой собственный опыт. Есть опыт, всё, значит, он объективный. А объективный он на самом деле, не объективный, подходит он к сегодняшней реальности, не подходит он к сегодняшней реальности. Никто себе таких вопросов, как правило, не задает.